Похоже, что ура! Похоже, что мы эту барбекюшку все-таки уговорили начать работу. Что сделали? Во-первых, здесь защитили шамотом. Во-вторых, увеличили зазор между чугунной плитой и самым кирпичом, В-третьих, убрали часть зуба. Зуб там оказался явно лишним смотрим дым куда идет вот он дым видим идет он здесь туда не сюда а туда то есть в трубу вот он освещаем освещаем он светится и уходит весь куда надо туда и уходит так что еще сделали перебрали Пользуем задним увеличили ее вертикальный зазор ну то есть э, вот задвижка была прижата двумя рядами кирпича теперь она прижата тонким слоем кирпича толщиной 3 сантиметра вот так вместо 20 ой, вместо 14 сантиметров задержка прижата 3 сантиметра тут мы получается отыграли отыграли мы на высоте с самого дымосборника так Дальше мы сделали, смотрим, идем, идем в баню, в бане мы ее заставили окончательно работать, это вот банная печка, говорят, что ее строил печник по системе Кузнецова, Получается, участник торпировского Кузнецова, ну не важно здесь сделали? Здесь увеличили полностью. Увеличили, можно, да? Здесь увеличили вот этот канал. То есть хорошенько там все расширили за счет скалывания поступающих частей кирпича. Вот так не стоит делать никогда. Вот, скалывали 45 градусов. Здесь аналогично, внизу тоже. Вот. Да. Теперь смотрим нормально все. И увеличили сам дымоход за счет вот этого венконала. Вот собственно это помогло печке, точнее начать корректно работать и выпускать дым туда, куда она должна его выпускать. Благодаря мастеру Дмитрию Константиновичу. Мы эту печку все-таки оживили Посмотрим, сколько она теперь продержится В добрых руках нашего заказчика Ура!